Как избавиться от зуда в ушах? Прежде всего, вы должны знать о том, что зуд в ушах – это симптом. И если вы сможете понять симптомом, чего является ваш зуд в ушах, то вы сможете начать бороться с той причиной, которая вызывает этот самый зуд. И если вы справитесь с этой причиной – то зуд автоматически перестанет вам надоедать. Самая главная причина зуда в ваших ушах достаточно банальная и проста. Это сухость кожи. Если кожа нашего тела постоянно с чем-то контактирует, с одеждой, с постельным бельем, с мочалкой, со скрабами, то кожа наружных слуховых проходов она ни с чем не контактирует. И если возникает сухость кожи в ушах, то там начинает скапливаться чешуйки, которые острые, колючие и зудящие. И вот эти вот самые чешуйки, они начинают запускать этот зуд. И если дело идет дальше, если вы им не занимаетесь и не лечитесь, то вот это раздражение за чешуек, оно может усиливаться, может даже запускаться поверхностный воспалительный процесс. Туда вовлекаются микробы, которые сидят на коже и поддерживают это воспаление. Поэтому лечите зуд вовремя. Следующая по частоте встречаемости и значимости причина, которая может запускать зуд в ухе, это грибковая инфекция. Как он туда попадает? Очень просто. Открыли дверь, закрыли дверь, нажали кнопку лифта, подержались за перила, почесали ухо рефлекторно и грибок попал на кожу. Дальше, при сочетании определенных запускающих факторов, это снижение иммунитета, травма кожи, попадание в ухо воды, этот грибок может внедряться в эпители и запускать там умеренный воспалительный процесс. Ему иммунитету это не нравится, поэтому иммунитет начинает туда выливать биологически активные вещества, которые как раз и запускают кожный зуд. Как правило, при грибковой инфекции кожный зуд нарастает после попадания на кожу воды. Поэтому, если у вас зуд усиливается после купания, после посещения бассейна, после попадания в, уху, в ухо воды, обязательно обращайтесь к лорвачу, берите соскоб с кожи на грибы и исключайте этот запускающий механизм. Следующая причина – это аллергия. Что есть аллергия? Это неадекватная работа нашей иммунной системы. И, к сожалению, бывает такое, что, например, при аллергизации нашего организма различными продуктами питания, иммунитет местный на коже не очень правильно начинает реагировать на те микробы, которые находятся на поверхности, на те вещества, которые попадают на нашу кожу. И все это дело может приводить к зуду в ушах. То есть это не прямая аллергия на что-то, хотя бывает и прямая аллергия, например, на наушники, контактный дерматит. Чаще всего есть реакция организма, например, на продукты питания и вследствие нарушения определенной работы иммунной системы начинается нарушаться работы местного иммунитета на коже и может запускаться зуд. Наша кожа очень реагирует на неправильную работу желудочно-кишечного тракта. Потому что желудочно-кишечный тракт это не только пищеварение, но и это работа иммунитета и обеспечение нашей жизнедеятельности. Поэтому определенные воспалительные процессы, определенные нарушения работы вашего желудка и кишечника могут приводить к тому, что кожа начинает реагировать и может запускаться зуд. Причем этот зуд может возникать в любых частях тела, в том числе в ушах. Как правило, такой зуд нарастает после нарушения диеты, когда вы кушаете много острого, соленого, перченого, копченого. То есть, как правило, пациент он замечает, что ага, было какое-то застолье, было много так называемой вредной пищи, после этого зуд нарастает. Вот это как раз повод для того, чтобы обследоваться у гастроэнтеролога, повышение уровня сахара крови может приводить к зуду в ушах. Потому что при повышенном сахаре начинает сохнуть кожа, а как вы уже знаете, сухость кожи может проявляться зудом. Также повышение сахара это благоприятная среда для обитания специальных микробов на наших слизистых оболочках и на нашей коже, которые могут поддерживать воспалительный процесс, потому что сахар помогает им существовать и выживать. Поэтому обязательно проверяйте уровень вашего сахара как минимум один раз в год. И если беспокоит зуд в ушах, то обязательно это нужно сделать. Для того, чтобы вылечить зуб, для того, чтобы вылечить зуд в ушах, не заглушить, не замаскировать, а именно вылечить. Вы должны попытаться определить запускающий механизм и лечить именно ту проблему, которая запускает зуд в ушах. Отсюда вытекает назначение, которое мы делаем при определении тех или иных проблем. Так как самая главная и самая частая причина зуда в ушах это сухость, то первое, с чего мы можем начать, и самое безопасное, и самое эффективное лечение, которое вы можете прямо сейчас начать заниматься, это увлажнение кожи ваших наружных слуховых проходов самым обычным кремом для рук или для лица. Наносите крем объемом со спичечную головку на ваш мизинчик, либо на ватную палочку, и аккуратно, докуда мизинчик влезает, Обрабатываем кожу наружного слухового прохода кремом. Делаем это два раза в день на протяжении 5-7 дней. Как правило, уже через день два максимум 3 кожный зуд уходит. И дальше мы просто пользуемся этим по мере необходимости. Часто возникает зуд кожи в зимний период, когда включены батареи. Поэтому если сейчас в вашем доме включено центральное отопление, Обязательно померьте влажность воздуха и температуру. Для нормальной работы слизистых оболочек, иммунитета и кожи температура не должна превышать 24 градуса Цельсия, а влажность не должна быть меньше 50%. Если при зуде не помогает обычный крем, то следующий шаг, который я рекомендую делать своим пациентам, это использование геля с антигистаминными компонентами. Самый популярный из них это финистил гель. Наносить его так же как и крем можно 1-2 раза в день и спустя 1-2, максимум 3 дня оценивать результат. Дополнительно к финистил гелю вы также можете использовать любые антигистаминные средства современные один раз в сутки по одной дозе на протяжении двух недель. Как правило это успокаивает определенные кожные процессы и помогает снять зуд в ушах. Если вас не спасают кремы, фенистил, гель и антигистаминные препараты, обязательно соблюдайте диету, хотя бы на короткое время, на 2-3 недели, уберите из вашего рациона острые, соленые, перченые, копченые, жареные, то есть все те продукты, которые могут заводить наш кишечник, заводить наш иммунитет и вызывать зуд в ушах. Обязательно проверьте уровень сахара в вашей крови, потому что если вдруг обнаружится, что сахар повышен, то это в несколько раз более значимая проблема, чем за сам зуд в ушах. Поэтому проверяйте сахар, сдается этот анализ натощак, если сахар в норме, прекрасно и замечательно. Если сахар повышен, бегом к эндокринологу. Если вы не справляетесь с зудом, обязательно обращайтесь к аллергологу, для того, чтобы проверить, аллергичен ли организм, есть ли какие-то аллергические реакции в вашем теле и, в частности, на вашей коже. Если они будут подтверждать наличие неадекватной работы иммунной системы в виде аллергии, соответственно, будут назначать вам рекомендации по быту, по питанию и в том числе поддерживающую терапию. Если вы уже сделали все то, о чем мы с вами сегодня поговорили и зуд в ушах все равно сохраняется, обязательно проверяйте ваш кишечник, ваш желудочно-кишечный тракт. Напишите пожалуйста в комментариях, а как вы боретесь с зудом в ушах, как вы с ним боролись и помогает ли это вам? Если вы по каким-то причинам еще не подписаны на мой канал, Обязательно подписывайтесь, впереди еще много-много интересного. Я рассказываю о том, как правильно лечить простуду, о том, как укрепить иммунитет и о том, как эффективно лечить болезни уха, горла и носа. Если у вас сохнет нос, открывай вот это видео. Если у вас часто беспокоит горло, ознакомьтесь с этим роликом. Всем хорошего дня, увидимся, пока!